Просто бомбит. Вот этот кусок дерьма сравнивают с кс -кой. С кс нахуй. Да, в кс тоже есть свои проблемы, но по сути, если бы туда завезли нормальный античит, игра бы стала идеальным соревновательным шутером. В этом же куске дерьма нужно практически все менять кардинально. Графика пососная даже по меркам мобильного шутера. Полное отсутствие какого-либо освещения. Тени, блять, такое ощущение, как будто их просто нарисовали в фотошопе. Да и разрешение текстур хотелось бы получше. Ну хотя ладно, это можно оправдать, а Экселболт просто хотят сделать максимально хорошую оптимизацию. Окей. Но если абстрагироваться от графики и оптимизации, то почти по всем другим параметрам эта игра кусок нежно высранного гутна, которая плюсом является клоном более популярного проекта СПК. Но почему-то сама компания и аудитория это яростно 3